А вот и второй день нашей морской рыбалочки. Ну, не знаю, первый этот день был, конечно, такой разведочный, а сейчас я во все оружие идем рыбачить, пробовать волны хоть поменьше, а то меня просто сносило в прошлый раз. Посмотрим, что у нас выйдет. Погнали. неплохое местечко здесь то наверное я остановлюсь или вот там вот на том камне наверное да так сегодня я взял с собой фидерок подставочка даже не знаю понадобится нет Отлично. так катушка а я сегодня взял из приманок креветки они даже еще не разморозились и червяка попробуем ветрища в общем две недели я практически уже здесь а ветер не стихает все время С моря дует Волна большая Каждое утро встаешь с надеждой На то, что ветер Стал помягче И не в ту сторону дуть Хотя бы в море Волны тогда бы не было А нифига Так, я дома уже сделал Поводочек Пока один, наверное, по-моему Или два не, один. Где Ну, тут раз, два, на три крючка. Просто повесил через бусинки вертлюги. И за них крючки зацеплю. Не крючки, а поводочки маленькие. Все, дело авто. Ну, крючки такие конкретные, с длинным цевьем и большие. Чтобы из глотки было хоть удобно доставать. Потому что эти бычки заглатывают до самой этой самой. Грузик сейчас повешу, наверное, грамм 80. Такой, чтобы закинуть, так закинуть, или 60. Не, 80. Пару червячков сюда вонзим. Крючки, конечно, такие драконовские. Но что-то других не было. Ладно. Так, ну и креветочку, наверное, уже разморозилась. Чуть-чуть подморозилась. Так, это мы берем потом. А, хорошая. Ну, подмороженная еще. Ну вот и все дела. Попробуем. Сделать первый заброс Опачки Ну что, ребята, погнали Закидываем нашу гирлянду Да, волну ловить. Офигенно. Несет. Фидер на весу называется. Не поймешь вообще. Клюет, не клюет. Или эта волна так работает. Пробуем что ли? Ух ты! Какая стая гусей. Или кто это такие? О, все, тут что-то заплелось. Все, что тут тут тут слишком много соединений у меня получилось надо все упростить ну ладно попробуем еще разок Кожа на поклевке. На самом деле пикова знает. Так ну что, погнали. Короче, я перевязал снасть, а то она больше путалась, чем ловила. Убрал лишние соединения. Все по-простому сделал на петельках. Сейчас будем пробовать. Но поклевка уже была и была на э, этого на креветку. Хотя мне показалось, что червя тоже что-то обгрызли. Ну сейчас попробуем. Заброс. О, у меня тут даже стопор стоит. Надо снять. Ладно, фиг с тобой золотая рыбка. Ну, давай посмотрим. Вряд ли. Ой, что-то там. Ого, что-то там трепещется, по-моему. Опа. Или блин, там камни трепещутся. смотри сожрали червяка похоже ребята наконец-то первый ага я его поймал о какой красавчик просто хороший черт страшный как я не знаю что креветку взял Короче, я не в то место, оказывается, кидал. Кидаю, кидаю, что-то там какие-то камни у меня цепляются. А здесь перекинул в другое место, раз и сразу прям поклевка. О! Так, теперь проблема, куда мне это чудовище деть? Да. Uh. Монстр. О, кайф! Без кофе прям не могу. За ваше здоровье, друзья! В общем, рыбалка. Во. Сидишь, поставил удочку посматриваешь. Можно, конечно, при поклевках подсекать, а можно поставить. Там через пять-десять минут подойти, вытащить. Там сидит бычок, он же заглатывает все. Прям по самое не могу. И никуда он не денется. Ну, были случаи. У меня крючки огромные просто, и, наверное, все-таки обычки а не сильно большие, поэтому иногда все не проглатывает. Поменьше, если крючки поставить, наверное, на три крючка будут садиться вообще, без проблем. Но клев сегодня, скажем так, не очень. Так. Не на каждом забросе, конечно, клюет. О, поклевки там вовсю идут. А вообще Это место, как оказалось Является Слетом рыбаков И, побоюсь этого слова, международным Как совсем недавно Я здесь встретил своего друга Абсолютно случайно Из Германии приехал сюда Ну, практически сюда Мы встретились Вот Серега с канала Поедем поудим Привет, Серега Вставочку небольшую сделаю, как мы встретились. Все, и теперь на запись нажми. Прямой эфир. Да, превращаю. Друзья, кто бы ожидал, канал Рыбалка и Куринария с Канал Поедем-Поудим. Я живу в Германии. Я даже не знаю. Секрет. Москва. Секрет. В Москве. Встретились у Крымского моста. Где бы нам еще встретиться? Город Керчь. Можно сказать, вот так встреча на Эльбе, да? Ну. Всем привет, Лёхиным зрителям привет, Серегиным салют. Да, вот так, вот списались, случайно узнали друг о друге, что в одно и то же время в Крыму договорились о встрече. А, вот мы здесь. Я что-то руя, у меня микро. Вообще замечательно. время провели, познакомились воочию, это вообще супер. Надеюсь, еще пересечемся как-нибудь. А, просто чудо. Солнце, правда, палит. Блин, и вот с погодой все никак не везет. Никак. Волна и волна. И никуда не уходит. А, все две недели ветер с моря. И такие-то дела. Все камни затоплены. Проверить, что ли? А, кофе допью, проверю тогда. Сейчас еще немножечко поеду, пойду домой. Попробуем, пожарим бычков. Посмотрим, что из этого получится. Тут вот рыбаки говорят пеленгаса ловят, но там хитрые снасти, хитрые приманки, я не стал заморачиваться, по-простому, на бычка, mm. пойдем проверим, это клюнуло так а. единственное что неудобно конечно удочка вверх и стоишь морду задрал кверху уже шея затекает не нету а мне показалось что кто-то клюнул так а блин сожрал гад во, видишь, маленькие бычки, наверное, стаскивают. Надо крючки поменьше ставить. Но уже лень переставлять. Хотя стоило бы, наверное. Ну все, друзья, порыбачил я на славу. Поймал несколько бычков, душу отвел. Понял, как ловить в море вот эту вот мелюзгу. В общем, время провел более чем чудесно. Сейчас я оплоснусь, окунусь, то жара такая, ужас. И пойду домой. Все. Всем удачи, добра, самое главное, здоровья целую кучу. И до новых встреч. Пока. Так что мы делаем с бычками. Соке, перчика.